Вообще комплекс крутой. Бизнес-класс. Средняя доходность порядка 60% годовых. Вот ху, когда не знаешь, еще и забыл. Мы сейчас находимся в апартаментном комплексе «Моравия». Комплекс бизнес-класса находится в шикарнейшей в шикарнейшей локации. Это район Приморья. Рядом у нас санаторий Арджинихидзе. Да, заброшенный санаторий Арджинихидзе. Шикарные виды. Комплекс в первую очередь предназначен для постоянного проживания. Он уже готов. Сейчас идет ввод в эксплуатацию. И активно идут работы по озеленению. Ну и как у нас часто происходит в последнее время, от застройщика уже ничего не осталось, да, офис продаж отсюда убрали, но осталось всего лишь два апартамента, 30 квадратных метров, видовые на море, новых корпусов, эксплуатируемая кровля. Лаунж-зоны, парковочные места, все это будет на территории комплекса. Комплекс идеально подходит для краткосрочной инвестиции, это приобрести за наличные средства, либо в ипотеку, и через полгода с хорошей разницей стоимости перепродать. На территории комплекса есть подземный паркинг и двухуровневый наземный. Также есть детские площадки для отдыха с детьми и лаунж зоны Вообще комплекс крутой, бизнес-класс, фз объект. Сейчас на территории комплекс не пускает, потому что идет процесс ввода в эксплуатацию. Я думаю, через месяц уже основная часть собственников будет заходить на ремонт. Комплекс находится на, немного на возвышенности, но это имеет ряд преимуществ. Первое, что практически из любого корпуса видна первая береговая полоса. Вечерние закаты также у вас будут как на ладони. Это круто! Отличный инвестиционный проект, средняя доходность. Порядка 60% годовых. У комплекса будет своя управляющая компания, свой мировой туроператор. Апартаменты будут сдаваться крайне выгодно. В данном комплексе минимальная площадь апартамента 19 квадратных метров. Естественно, они уже давно все раскуплены. Данный комплекс имеет концепцию город в городе. На территории будут свои кофейни, магазины, салоны красоты и что еще? И хлебобоболочные. Я сейчас стою на месте офиса продаж, его уже убрали. На данный момент есть одна перепродажа, это апартамент 30 квадратных метров, видовой на море, стоимость апартамента 9 миллионов. 950 тысяч. На сделку готов выйти уже через две недели. Территория комплекса огорожена металлическим забором. Территория охраняется, вся под, под видеонаблюдением. Ну, вообще, в целом, комплекс идеальный подход для отдыха, для постоянного места жительства, для инвестиций, для сдачи в аренду. Все для этого есть. Шикарная локация. В общем, комплекс крутой. Ждать тут нечего. Звони, пиши. Всегда на связи. Номер моего телефона на экране. Пиши в WhatsApp. Скину тебе подробное описание предложений, которое есть на сегодняшний день. Это лучшее предложение в городе, таких нет.